Привет, аудитория! Ну, в эту субботу у нас, в это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередной бойной ночи. Ну, в этом видео хочу разобрать бой основного карта турнира в средней весовой категории между Альбертом Дураевым Ду и Хакином Бакли. Альберту Дураеву 33 года, это боец из России в профессионалах провел 18 боев, 15 из которых одержал победы, пришел в уже будучи чемпионом в таком известном в странах СНГ промоушене как себе но это базовый борец, обладающий хорошим навыком. Навыками в этом аспекте Также обладает он хорошими навыками в партере Может поработать он в стойке Если он неплохой панч Но не сказать, что это лучшая его сторона И пропустив пару серьезных ударов Он начинает пытаться переводить поединок в партер Даже если он этого и не сделает То все равно противнику приходится тратить много сил для защиты Что играет а, на стороне Дураева ну, на данном этапе карьера идет он на стрики из 10 побед. Крайний раз он проигрывал Анатолию Токову в далеком 2014 году. Вот. Ну что его соперник? Хакин Бакли, 28-летний боец из США Провел он в профессионалах 18 боев, 14 из которых одержал победы Бакли это достаточно фактурный, мощный боец Он младше своего оппонента на 5 лет, как я уже говорил Есть у него неплохая ударная техника, где присутствует в кулаках накутирующая мощь Достаточно серьезная Нет особых навыков в борьбе, но есть неплохая защита от тейкдаунов Функциональной подготовки у бойца, в принципе, должно хватить на три раунда. Бакли приходит в октагон за досрочной победой. Частенько он добивается этого, отправляется соперника в нокаут. Поэтому его смело можно назвать финишером. Ну, что по этому бою? В интропометрии бойцы приблизительно одинаковые. Дураев более дисциплинированный, более опытный, более умный боец, чем Хакин. Ну, в национальной подготовки, я бы не знаю, может небольшое предпочтение в сторону Дураева, ну или вообще на равном на равных на равных ступенях поставил. Но ну, мне кажется, что Альберт и его команда смогут, в принципе, найти подход к победе в этом бою. Думаю, что Русиан будет пытать счастье искать победу с серьезным панчером в стойке, это вряд ли, а вот попытаться утомить своего соперника попытками перевода в партер или в самом партере, это более вероятно. Не особо я вижу досрочка Дураева в этом бою, может он в принципе накинуть сабмишин, но у Бакли Бакли еще ни разу не проигрывал с сабмишином, но... Посмотрим. Ну, мне больше кажется, конечно, тут победа решением. Но с другой стороны, конечно, подкупает еще мощь и мотивация американского бойца победить в своих боях. Поэтому у меня тут два варианта развития событий или решение Дураева, что, ну... Так себе. Или нокаут от Бакли. Почему решение Дураева так себе? Потому что все-таки э, Дураев может накинуть сабмишин. И ну, тут или то, или то. 50 на 50 как-то не особо. А учитывая, что бойцы-то, в принципе, можно сказать, равные, Шансы у них выиграть То все-таки, наверное, нокаут от Бакли Смотрится тут предпочтительно Потому что, если уже Бакли выиграет То, вероятнее всего, это будет нокаут А не решение А вот Дураев может как и решением, так и с сабмишеном А просто на победу Дураева Коэффициент не очень интересный Вот Поэтому, как бы, я, конечно, присмотр... ну, посмотрю еще Високомку в пятницу, он так э, ради интереса, я не думаю, что она на что-то повлияет, но на всякий случай посмотрю. Вот, и в субботу я уже выкину в Телеграм свой вариант ставки. Вы подписывайтесь на Телеграм, чтобы не пропустить этот пост, там я кроме этого боя выкидываю еще другие бои, на которые не сделал ставку во время видео или просто не сделал обзор видео, потому что там не было времени. Вот. А так, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные варианты развития событий. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои варианты развития событий, которые вы видите в этом бою. Ну, желательно, конечно, обосновывать их. Но если уже там... Есть желание, то просто напишите. Точнее, если нет желания обосновать. Все, давайте. Пока до следующего видео.